Покажу на примере своих сингониумов. Перед вами стоят два красавчика. Приобретала я без вара вообще один листочек был коричневый и одна точка роста. То есть в рост пошел. Второй листочек, но он не был еще раскрытым и был таким же темным. Растет сингониум этот быстро. В дальнейшем пошла детка. Детка стоит справа. Я ее отделила. И она вот такая у меня красавица получилась. Да, видите, красивый розово-белый -розово лист. Дальше мамка стояла. У меня тоже без вара. Второй лист раскрывала коричневый. Третий. А дальше пошли листочки розоветь. Вот этот лист. Видите, он уже приобрел такой бордовый даже нет не бордовый розовый цвет дальше появились два листа новых вот тоже розовый и вот этот будет розовый красивый листочек Вот вы это видите от чего зависит вариагатность и почему а, можно приобретать без вара ну без вара он дешевле стоит а если вы знаете этот секрет, что обязательно будут розовенькие листики, то лучше, конечно, купить вариант подешевле. не зависит от этого цвета. Да? Он где находится? Вот он. Вот видите, по краешку идут такие яркие цветы. Даже не знаю, вишневый цвет здесь. Видите, на всех в стебельках идет такой яркий вишневый цвет если этот цвет сохранен видите вообще все в вишневом цвете то обязательно появятся розовые листья то же самое я вам рассказывала про филодендрон розовая принцесса там такая же система работает и вот на втором тоже поближе подведу видите Краечки стеблей вишневого цвета, это говорит о том, что генетика у него хорошая и обязательно получатся яркие розовые листья. В принципе, вот вам и весь секрет, поэтому если вы желаете приобрести сингонию клубничный лед, не бойтесь приобретать без она обязательно у вас появится. Даже если второй, третий, четвертый листик будут темными, то обязательно потом пойдут красавчики. Но ну, а на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока.